Всем привет! И в этом видео я покажу распаковку отличного галстука. Стильные аксессуары – это именно то, что определяет ваш образ. Я считаю, что этот галстук смело могут носить как парни, так и девушки. Шикарно подойдет под любую одежду. Мужчины спокойно могут надевать данный галстук не только с рубашками и костюмами, а, например, с джемпером или с футболкой. Все будет смотреться очень круто и попадать в стиль Smart Casual. В наши дни Smart Casual стал еще более неформальным и практичным. Классические пиджаки и костюмы теперь шьются из мягких тканей. Фасоны брюк, юбок и платьев не сковывают движение и дарят комфорт. А такой интересный галстук станет изюминкой вашего стиля. Ширина галстука примерно 5-6 см, длина 145 см. Сделано все аккуратно, красиво, без торчащих ниток. и расцветки можно выбрать разные, у продавца аж 12 вариантов. А в самом магазине еще огромное множество разнообразных рисунков и оттенков.